Что, <desAyoto> давайте вскроем еще один черную коробочку с сюрпризом и посмотрим, что в ней лежит. Здравствуйте. Очередные лыжи. Категория All Round. Лыжи для новичков начинающих. Странная лыжа стрёмная. В ней как бы есть, как всегда, позитив и негатив. но негатива, к сожалению, больше, могу сказать. Лыжа неприятная в катании. Хотя, в общем-то, в принципе, есть там режим, в котором можно избежать всех ее артефактов. Значит, проблема ее в том, что у нее торсионка, она какая-то невнятная или плохое сочетание жесткости, продольной и торсионный. В общем, она превращает любое боковое проскальзывание в стиральную доску. При том даже на ровном склоне оно рывками. Это боковое проскальзывание такой дык дык дык дык дык дык При этом это делает и нос лыжи, и задник лыжи делает точно так же. То есть вот вы едете, вы пытаетесь продавить задник, боковое проскальзывание, он уходит не мягким веером, так шшшш, а он уходит так, дык, дык, дык, дык, и так все. У них вот все через какую-то пилу такую, дын, дын, дын. Ну, какая-то стиральная доска. В принципе, в принципе, вот как бы вот здесь уже просто, ну, все остальное даже оценивать неохота, потому что вот это решает все. Ну, вот, дальше все, все связывается в единый клубок негатива, потому что, да, у нее есть резаная дуга. У нее есть свой радиус, метров 15 где-то, но как только она выходит из него и вываливается наглухо, то она бьет ноги. Как только она налетает на какую-то неоднородность склона, она бьет ноги. Вот. Как только она меняет как-то сильно ритм катания, она бьет ноги как только вы, вы ставите поперек и как тормозите, она бьет в ноги то есть никакого мягкого движения кота никакого нет, но и при этом я готов сказать, что а, тот снег, на котором я ее тестил сегодня, он вообще какой-то, на мой взгляд вообще близок к идеалу то есть это вообще прекрасный снег, вообще просто фан-снег для отдыха вообще просто лучший снег в мире вот. и если, если честно говоря, вот на курортах да, лыжи, в общем, для катания между кафе, ну вот этот снег такой, это вообще ну, наиболее частая среда, да, их обитания. И вот в ней они как бы не хотят жить нормально. Они не хотят давать то катание, которое мы все от них ждем. И, безусловно, отдыхающим на лыжах людям они просто испортят отдых. Потому что к вечеру у вас ног не будет. Вот, технично на них тоже как бы никакого кайфа развиваться нет. Ну, как бы вот, то есть лыжи... Реально. Одна нелепая фича, которая просто убивает весь, весь, весь все блюдо и делает его несъедобным. Все. Больше мне про них добавить нечего. Вот, я пойду потычу другие. Надеюсь, они будут интересней. Чтобы не пропустить, подписывайтесь. Больше катайтесь. Встретимся на склоне. Пока.